Пятнадцатый аркан ⁇ Дьявол ⁇ Всю жизнь любовью, пламенной сгорая, мечтал я в Ад попасть, чтобы отдохнуть от рая. Уильям Блейк. Изображение карты. В отличие от классического аркана ⁇ Дьявол ⁇ в этой колоде в пятнадцатом аркане акцентирована тема страсти животного начала. Здесь нет цепей, которые могли бы сдерживать свободу движений и воображения. А значит, дозволено все и даже больше. Карта выполнена в красных тонах, что подчеркивает ее активность и насыщенность сексуальной энергией. Значение карты физическая жизненная сила, инстинктивное поведение, эгоистические импульсы, соблазн, инволюция, нет никаких ограничений для сексуальных отношений. Мотивы, объяснения, высокие цели не имеют значения. Искушение, обман, никакого идеализма. В некоторых случаях возможен секс за деньги, проституция или использование партнера в каких-то своих чисто прагматических целях. Беззастенчивое соблазнение. Состояние. Хочется многого. Желательно всего и сразу же. Но лишь в фантазиях человек позволяет себе все. Именно в них реализуются такие чувства и желания, которые даже дьяволу не снились. Следование животным инстинктам. На первом месте собственное «хочу» и «буду». Характеристика отношений. Интенсивный союз – в котором партнеры могут исполнить все свои самые смелые сексуальные фантазии. Но эти отношения пробуждают, активизируют в человеке далеко не лучшие стороны его личности. Сексуальная зависимость. Люди могут быть из разных социальных слоев. У них могут быть совершенно разные жизненные цели и интересы. Но когда дело касается секса, все отходит на второй план. Все великие ценности оказываются неважными. Физическое состояние. Значительный сексуальный потенциал. Пренебрежение общественными нормами. Либидо берет верх над разумом. Чувства. Страсть, вожделение, одержимость сексуальными фантазиями. Состояние, когда высокие чувства не нужны и слова бессильны. Безумное влечение. Любовь – сходная с наваждением, когда знаешь, что это совсем не тот человек, которого хочется видеть рядом постоянно, но в постели исчезают все аргументы. Предупреждение карты. Есть опасность попасть в зависимость от своих сексуальных фантазий и невостребованной энергии. Если пустишься во все тяжкие, можешь и не выкарабкаться без потерь или как минимум увязнуть надолго, да еще втянуть в это дело множество других людей. Подумай, как будешь расплачиваться. Совет карты. Позволь себе быть гадкой девочкой, реализуй свои самые смелые фантазии, попробуй нарушить все запреты, делай, что хочешь, не оглядываясь на общественное мнение. Ведь нельзя быть хорошей для всех, да и для себя иногда не вредно побыть плохой. Астрологическое соответствие. Козерог. Упорство, настойчивость. Марс в экзальтации. В эмоциональной сфере этот знак обозначает скованность, невозможность выразить свои чувства, неумение прощать.